здорово-дороу-дороу-дороу сейчас человек заварю выйдем на балкон спешл подключение транса спешл подключение мы тут с фандомом поговорим за движ париж ребята из фандома которые подрубились пригласите своих чуваков на трансляцию, чтобы вы друг друга нормально поняли а то, я так понимаю, в речь что-то крышаки едет немножко я там просто что-то прислал привет, привет, привет да, свет сделан, осталось ебашить вытяжку сейчас я, кстати, переверну, порасскажу завоз, может быть осенью. Короче, это рейки привезли. Будет спальня, короче, кибашить на потолок. Сейчас переподключусь. Да, Сури. рочев тут не будет, напиток. Я еще, раз позвонил, просто сбил э, транс Пам, пам, пам, пам, пам. Пока, короче, народ набирается, я типа хотел пообщаться с Фандомом, расскажу, что я, короче, успел замутить. В короче, это мое место под студию, я еще тут не обшивал. Лампа от горечи, стол от горечь студию. Паша на гитара, Паша на гитара, моя басуха подарок комик от паши микрофон Роуд k2 короче а к не помню в серию 249 клавиш так чем с виду обдолбанный потому что я всегда уставший не знаю что такое сейчас подождите прикуривает вроде гостевой туалет симпатично сделали так Хабаровск. Да, короче, есть части тура. Зомби надо хранить. Это просто, ну, типа, тур. Ладно, все, фигня. Короче. А... Это, тут транса вообще для фандомных чуваков. И чуих. Собственно, чтобы разобраться с тем разговором, который мы начали в... Сейчас отвечу. В СИП это все осень, ребят, все осень. А... Сейчас яку я ко... чай сделаю. Короче. Мне нужно знать, а чуваки из фандома пришли на трансляцию или нет. потому что и... мне нужно поговорить с ними. Ребят, я про города сейчас э, четко не скажу, но, типа, это. Господи, как на сибирской магистрале называется, вот она во второй части Нужно понимать, потому что там э, первая часть это.. Это же Greenfield норм. Первая часть тура находится в Московской области, поэтому логистически А во вторую часть тура мы пихаем еще больше городов. Их будет дохренище. У нас там будет тур длиться два с половиной месяца по-хорошему. Вот. Ребят, я уже отвечал. Где учился? В ТГУ на экономическом. На экономическом. Точнее, я на разных специальности учился. На первом курсе на одну, на второй перевелся на другую, но на экономическом факультете. Блять! Сейчас секунду. приготовление, просто тут базар серьезный. М9 дизайн, привет! Какой самый первый музыкальный инструмент приобрел? Это сэмпл... ну, не сэмплер, а миди пад. Короче, это было маленький окай на 8 падов, и, по-моему, там было 8 фейдеров. Это было печенье. Я готов к Сука, блядь! Привет, Даня! Даня, когда приходил, изображал дверь в туалете, чтобы она хотя бы психологически там была. С дату не буду Вероятно, никогда Вероятно, играть никогда не буду в нее Так, в общем Короче, фандомыч Попробую телефон разместить так, чтобы он не падал Чтобы у меня были руки свободны Скорее всего, из этого ничего не выйдет Кабадаконики еще не разместить э, эту треногу. И в итоге приходится Чу буду чуть под углом Не падай. Вроде все четко. Итак, фандомщики, давайте мы с вами немножко разгребемся. М -м -м, тут есть чуваки, которые из прям. Которые сейчас обсуждали насчет того, что есть вот фан-сообщество, отдельное фандом. Насколько я там понимаю, люди, ну, помимо того, что пишут фанфики, рисуют арты, обсуждают что-то между собой, выстраивают теологии поведения и тому подобное. Я в этом разбираться не могу, никогда не состоял, блядь, ни фандомии, фандоме, ни в какой-либо еще такой движухе. Вот, и базар следующего характера. У нас сейчас завязался разговор в связи с тем, что Гонстер Хасла, если кто-то знает такого чёрника из Твиттера, Uh, он хотел найти статью, объясняющую, что это такое. Вот. Ну и моя подруга Лера Хаус написала о том, что есть пару мнений, короче, в данном явлении. И вот uh, Некто не буду называть, чтобы там лишние люди вдруг какие-то долбоебы полезны там оскорблять человека или еще чего. Одна девчонка там писала, типа Хахаха, Лера Хаус uh, там. Чтобы писать статью о фандоме, нужно в нем разбираться. Uh, поэтому ха ха лера, хаос, извини, но ну, ты не будь, это вот. Хотя Лерка написала о том, что просто хочет написать свое личное мнение, основанное на личном опыте, uh, неприятном, судя по всему, который исходил от фандома. Uh, написала, собственно, что к чему предъявлю, и сейчас начался какой-то пиздец. То есть, там, вплоть до того, что мы никого ну, не гнобим, а считаем, то, что фандом это исключительно там, долбоёбы какие-то сумасшедшие. Вот. Хотя ни в коем случае, тут вопрос стоит несколько другого характера, что люди, которые а, состоят на доме, я так понял, по крайней мере, насколько у меня хватило для думалки, что вы хотите, чтобы вас никто ничего не знал, М? ну то есть не обсуждались ваши действия, если это так, что-нибудь отпишите, мне махание руками не нужны. Если вы хотите, чтобы вас не поливали ганом, типа, вообще, ну, а, нисколько, скажем так, не контактировали с вашим миром, как я понимаю. И махай, и махай. Про фантомы, про Да. Да, не надо с нами контактировать, короче, типа пишут, по крайней мере. Наш мир – это наш мир. Хорошо, я ваше мнение понял. Если ваш мир – это ваш мир, это абсолютно ваше право, ну, типа, находиться в нем и делать там что угодно. В принципе, казалось бы, но некоторые люди а, из вашего сообщества, которые, я не очень понимаю, чем занимается, ладно, это там ваше дело, там, роу-плеи всякие, вот это сумасшедшая херня, я, я этого понять не могу, ладно, это ваше дело, похуй. А, вы же лезете в реплай, вы же пишите комменты, вы пишете дэн и порой делаете всякую хуйню, а то и, и РЛ, творите какую-то хуйню, кто там, пристаете, кто-то там с кислотой может длинуть и тому подобное, короче. История дофигища. И вот, а, некоторые люди, публично, могут эти ситуации осветить, да, это хуево, то, что освещают такие ситуации, и ставляя условный хэштег фандом, то есть причисляя эту ситуацию к вашей движухе, создается впечатление, что у вас там по поголовны все идиоты. Но как людям поступать? Молчать о хуёвых ли ситуациях, или не ассоциировать их с фандомом, если люди прям четко оттуда приходят, четко оттуда приходят со своей хуетой. Правильно? Да что случится случае с кислотой? Ну, не буду рассказывать, я просто читаю все ответы. Да торчит, дописаться, он, слушал он же один, как я понимаю, работает, просто времени время нет. Я сейчас э, слушаю. Пашки салют. Контактировать я имею в виду, там, что-то написать, еще что-то. Да, вот, пишут здесь, долбоеба. То есть и люди сейчас в Твиттере, с которыми мы это обсуждали, обижаются на то, и как бы не хотят, чтобы об этом писали, при том, что люди из их общины, называем так, субкультуры, может, даже так это можно назвать, говорят хуйню. Почему артисты, которым люди из вашего общества делают какую-либо хуйню, должны молчать о том, что им делают хуйню? Раз это ваше общество, то в вашей ответственности люди, которые там причисляются к этому, к этой всей движухе, разыгрывают ролик плей, пишут он обсуждают это в ваших чатах и тому подобное. Вы же коллективно можете контролировать мнение? Мне часто предъявляют, типа, вот у тебя какие-нибудь вот там стаи, что-то рипы, цартыры-пыры, но у меня нет чата, блядь, со стаи. Я могу разговаривать вот-вот. Я в трансляции, у меня в группе написано Никого, блядь, нельзя у меня оскорблять Кого то оскорбляешь, там не важно Меня, кого-то в группе, кого-то из артистов Или еще какую-то хуйню Ты идешь нахуй в бан вот. И типа я стараюсь это описывать Всегда, когда выхожу на Контакт с аудиторией То есть типа по, а, по возможности Скажем так Своего медийного влияния Я своей аудитории стараюсь объяснить Что не нужно себя вести как гандоны, блядь а вместе с этим люди пытались предвидеть меня. То, что так, поясняй задолбича-то мне. Ты... я сейчас.. Сейчас это. Читаю. А, стараюсь. Я просто сейчас высказываю мысли и очень-очень много пишут. Так вот, и меня тебя предъявляют. вот там у тебя стая тоже рыпается. Я не могу за всеми пиздюками следить, если они говорят хуйню. Потому что я не сижу с ними в чатах. Но если ваши долбики, которые с вами находятся внутри движухи, с которыми вы постоянно контактируете и с которыми выстраиваете некую общую мораль вашего поведения, то именно вы ответственны за их поведение. Никто не считает полностью вас там долбоебами? Но у меня личная просьба, не знаю, как у остальных, короче, разберитесь с шизоидами, блядь, пожалуйста. Потому что они доебывают. А вот девчонка меня спросила, типа, почему бы не разобраться? в этой движухе. Объясняю почему. Потому что я не могу полезть в дом а, и начинать там раскидывать типа за всю хуйню. А, потому что у меня дома на это нет времени. У меня есть время на то, чтобы а, читать книги, смотреть фильмы, проведать новости, общаться а, в интернете, чтобы, чтобы копить материал для музыки. Я это все переформирую, в итоге выливаю в тексты. у меня тут 10% осталось. Выливаю в тексты или там в музыку и, собственно, занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Либо там занимаюсь бытовухой, потому что, о, ужас, у меня еще есть личная жизнь. Вот. Таким образом, говорю еще раз, повторяю просьбу, пожалуйста, если уж вы обижаетесь на то, что упоминая о хуевых случаях проявления фандома, и это типа задевает вас как общество, то не нужно на это обижаться. Если вы это не контролите, значит вы не должны себя ассоциировать с фандомом как с общим существом, да? Если вы же на это обижаетесь, то контрольте своих долбоёв, Долбоебы, которые на меня рыпаются, это не моя ответственность. Это ответственность э, того сообщества, в котором эти долбоебы находятся. Все, я теперь читаю ваши реплайсы. Судя, что сейчас не читал, поэтому сейчас немножко помолчу и посмотрю, что вы мне пишете. Я не могу пролистнуть вверх тупо, потому что на меня телефон упадет. Судя, Блять, вот как знал. У меня телефон вообще заряжается. Я читаю, читаю. Ты хочешь донести, что я с телефон... Курс салют. Блин, я не понимаю. Да, телефон заряжается, просто холодно на балконе. Сейчас я еще сигу покурю и, видимо, отрублюсь. Поэтому я внимательно читаю, что вы сейчас пишете. Не смотрел стрим с царем? Нахуй мне смотреть стрим с царем. Да, Чего в этом интересного? Иду на Металлику 2019 вот, еще мне претензии кинули, что я, типа, не общаюсь с венами, ну, блядь, а у вас нет идей в возможно, да ебаный, перестань, перестань, перестань падать. Не всегда 12-летние отморозки пишут фанфики. ну, взрослые тетки сука, блядь. Раз фандом невозможно контролировать, то не нужно обижаться, то, что о нем пишут плохо. Ну, типа, плохо, а проявление. Макс, салют. Конечно, адекватов много, я поэтому удивляюсь, что адекватные люди из фандома начинают, типа сходить с ума, когда описываешь проявление долбоебизма, то есть там откровенно говоря, люди в сети желают, блядь, смерти людям, это ненормально, я об этом еще, по-моему, в прошлом году, летом, даже ролик в инстаграме записывал по поводу этого. Конечно, нельзя судить, я и говорю, то, что мы, как публичные личности, не обобщаем, типа, движуху за счет исключительных. Но нам кидают претензии, если мы рассказываем о хуевых проявлениях фандома. В комнате хуевая температура, потому что это, блядь, не комната, а балкон. Стоп, ты не можешь контролировать долбоев из своей фанбазы, но просишь потом контролировать идиотов из их общества, с которыми они не контактируют. Поясняю, я привел вот эту предъяву к Стайен как пример насчет контроля. И я знаю то, что я не могу контролировать всех людей, блять, вокруг, особенно тех, которые просто так решили себя назвать постоянными типа, и все. Хотя у меня есть там собственность слот. А... Не то, чтобы правило, а наставление, потому что там относиться уважительно друг к другу, не оскорблять никого. Типа, все имеют равные права и тому подобное, типа это ну, нормальное гражданское общество которая функционирует на равных. Вот. А, при том, что мне прилетает эта претензия, я как бы основываясь на стандартах, которым мне кидается эта претензия, возвращаю эту претензию вам. Вот. Если такая штука не работает, то значит и претензия аннулируется. Читаю дальше. испугали за девочку Настю какую Как Ром, как назвать кота? Кота назови ублюдок, коты ублюдки Новая мерч будет обязательно Короче я так понимаю Ну ничего не отвечает нормального Я Ну такую тему объясню просто насчет вопросов со стороны фанатов я будучи фанатом какой-либо группы, мне всегда было интересно посмотреть, что они говорят конкретно о музыке. То есть, если, допустим, мне нравится, что они мутят музыки, мне интересно, как они, блядь, сука. Ее пишут. И вот. И вот. А я никогда бы не додумался спросить артиста. Никогда бы не додумался спросить артиста, а во что он одевается. Или там. А -а -а, какие сигареты он курит или какую-то еще херню, там или личную байду, потому что дело, ну, человека это не связано а, с тем, за что мне там определенный артист или определенная команда нравится вот, поэтому я там на какие-то вопросы не отвечаю, ну, потому что они, ну, откровенно глупые, я понимаю, что это все интересно, там, для этого есть интервью или уж, если вам интересно, какие я, блядь, сигареты курю, то разглядите поэтому тоже мне эта претензия была, честно или непонятной так, короче, если фантомные еще остались здесь, мне нужно понять, мы с вами вопрос решили или нет? Я хочу услышать четкий ответ. Еще мне понравилась претензия, блядь? Не надо фамильярничать с девчонкой, это никто, почему ты называешь ее Катюхой? Ну да, как я буду обращаться к человеку, который называет меня Мем? Наверное, это не фамильярничество, да? Это все ротлы, типа, я при этом не... Ну... Я при этом не унижаю человека, когда так говорю. Курт клевый, что думает? Курт клевый. Ты бреешь лобкового волоса? Вот, вопросы охуенные, пошли. Я не вижу... Я не вижу четкого ответа от фандома. Типа, мы разобрались или нет? Локимем. Называется. А не Локимен. Потому что Локимин. Вторая часть тура будет объявлена... Ну, короче, надеюсь, зимой. В конце зимы. Много людей думают, что у меня фамилия Лакимин. На самом деле это <laughs> не моя фамилия. Рома, твоя трансляция не подходит для решения подобных вопросов. Почему она не подходит для решения подобных вопросов, если я четко выражаю свою мысль, пишу, жду ваши ответы, пытаюсь прочитать, и вы мне не пишете эти ответы. Зато вы мне потом миллион претензий в твиттере накидаете, блядь. Почему мерч такой дорогой? Блядь, он здесь лежит, да? Нет? Ну, сука, смотри. А, это, это не мерч. Короче, я сейчас не пойду за кофтой. Во всю спину вышивка, спереди принт, сшита по собственным рекалам. И эта а, толстовка теплая. Именно поэтому она стоит 4 500. Не нравится? Ну, идите в личик, покупайте вещи. Ну, типа, камон. Фиджак в 2024 году. Новый звук до альбома навряд ли будет. Так я не обобщал, я ни разу не сказал, что фандом долбоеба, блять. О чем разговор-то? Бурлите из-за своих, э -э, ну, доебок. Где я не хочу выслушать. Я сейчас спрашиваю вас. Можете здесь написать. Я вас слушаю. БМ-шоп Короче Пока не работает Презентация в Киеве будет Все клево Я не хочу батлить. На улице узнают Дзенцовки в мерч не буду запускать, они были в единичном экземпляре. Детский хор будет. И, и я вот сижу, жду ответа от фандома, ну, типа, кто-то написал, да, короче, логики порешали, и я не вижу, ну, типа, других ответов, люди, которые доебывались, не пишут ответ. Почему? Вот, как правило, любой срач начинается в ТВИ, когда я беру, блядь, за шкирку людей, начинаем им что-то пояснять, когда им просто по фактам раскладываю информацию, как, блядь, нахуй, не знаю, пережевывая в белковую кашу, они ее усвоить не могут, и просто у них не хватает смелости признать, ну, блядь, своих проебов. Гитару я еще не освоил, посмотрим. Ну, блин, проблемы, у меня очень близко посажены струны к грифу, они дребезжат. Рома, поняли. Хорошо. Спасибо. Хорошо, раз вы там посмотрели, с вами передайте, потому что я не хочу, чтобы были какие-то конфликты из-за какой-то, ну, типа, хуйни непонятной. Люди додумывают кучу всякой байды, мне кажется, самое грамотное это вот там трансляция вот здесь, вот сейчас, вот я с вами там говорю. Вот. В Казахстане планирую концерты. Кемерова обязательно будет во второй части тура. На Рощева гонят, потому что он, насколько я помню, залупался на фанфике, и людям не до чего, не до чего было заебаться. А потом он взял на афишу тура изображение одного художника. Вот, о чем он, естественно, не знал. Он просто увидел картинку в интернете, и как любой, блядь, чувак, который делает аппликации в фотошопе... Даже не стал проверять, кому оно еще принадлежит. Ну, его использовал, все дела. Потом кто-то, опять-таки, из фандома это увидел. Как раз-таки надпись была Art by Me, когда она сделала эту обложку. Вот. И а, сообщили об этом, ну, автору вот этих трех собак. Сервей, как-то у него инстаграм называется, или что-то такое. Очень классный художник. Вот. Естественно, начался кипиш, а чуваки начали его дрочить. Художник написал мне, вот, мы с ним поговорили, решили что-то как, и в итоге заплатили ему в 10 раз больше, чем он обычно получает за свои арты, продавая их для использования. И вот, об этом было все уведомлено и так далее, но людям, обидевшихся на естественно, осталось за что за него цепляться, и поэтому они все его с этим артбами ебут, ебут, ебут, ебут, ебут, ебут, просто потому что, ну, это удобно. Фоги Зука, привет! Так, я не понимаю, вот говорят, он, арты всегда кому-то принадлежат, Роще просто долбоеб. Так если Рощеф лично извинился, еще и публично извинился, потом чуваку заплатили в 10 раз больше, то типа, хули его и бать-то дальше. Я вот этого понять не могу. Ребят, там про фильмы, ну, сейчас интересно отвечать. Да я не грустный, я, типа, заебанный немного. Вот, еще что-то сейчас в зале решил на кардио перейти, типа, забил там, ну, на то, чтобы качаться. сейчас хочу заново высушиться, потому что зимой я набираю как пиздец просто а летом ты постоянно где-то что тусуешься, ты не ешь. Когда ты, ну, типа, зимой, ты хаваешь постоянно. Вот, и надо как-то с этим бороться. И вот я сегодня 400 прыжков на скакалке сделал, и у меня болит кость на левой голени. Вот, надо пожрать минералов, наверное. Ром, меня несколько дней называли «Конч за 500», потому что я по незнанию взял фотку инстаблогерши на трек «Дешевка». Ну... Вот Да, конечно, я да, вроде вот рестана крос. Как отношения с Мироном Сорпально, блядь. Ладно, короче, я так понимаю, вопрос решен. Все, всем спасибо. Давайте, короче. Передайте мои слова.